Всем привет! Вы находитесь на канале SKYNES TV. Вы узнаете сегодня, какой из инструментов является родственником одновременно гитары, лютни и мандолины. А ваша задача заключается в том, чтобы подписаться на этот канал и, конечно же, наслаждаться просмотром видео. Этим инструментом является балалайка. В 18-19 веках она была, пожалуй, самым распространенным народным инструментом. Под нее плясали во время праздников, пели песни, про нее складывали сказки. В пол балалайки всего три струны, при помощи которых извлекается нехитрая музыка. Немногим более ста лет тому назад на балалайку обратили внимание любители музыки, которые захотели дать простому мужицкому инструменту новую жизнь, привести ее в концертный зал. Прежде всего балалайку усовершенствовали и в 1887 году создали в Петербурге кружок любителей игры на балалайках, который потом был преобразован в великий оркестр.